Во-первых, смотрите, есть, конечно сейчас же, препараты, которыми обрызгивают одежду. Вот они действительно помогают, и клещи на человека, значит, не залезают. Вот, Но самый простой вариант, если препаратов никаких нет, во-первых,